Так, коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию под названием «Итоги антикоррупционного форума. Дальнейший план действий. Руху за очищение на Харьковщине». Наши спикеры сегодня представят результаты работы антикоррупционного форума в Харькове в формате «Мировое кафе», презентуют принципы и организационную структуру «Руху за очищение» на Харьковщине и план действий в краткосрочной перспективе в рамках деятельности антикоррупционной инициативы. Наши спикеры сегодня Михаил Камчатный, координатор общественного движения «Либеральная инициатива», Надежда Савинская, глава Харьковской областной ячейки партии «Демальянс», Евгений Лисичкин, основатель Харьковского антикоррупционного форума коррупционного центра. Добрый день. Пожалуйста, Михаил Вам слово. Сейчас... Меща... Да. Да. Добрый день всем. Я хотел бы от Дмитрия Булаха передать извинения. Он попросил извиниться от его имени. Завтра будет сессия Харьковского областного совета. Там несколько вопросов, которые еще не подготовлены, поэтому он сегодня не смог присутствовать. Добрый день, уважаемые журналисты. И Есть... Ну, спикер нас, ведущий, озвучил о наших целях, нашей сегодня, точнее, пресс-конференции. И первым блоком у нас идет результаты антикоррупционного форума, который прошел у нас в Харькове 18 января. Многие из вас, которые присутствовали на нем. Итак, свой блок я разобью на два, на две части. Краткая информация в целом о форуме, больше статистическая, а также расскажу о результатах так называемого мирового кафе, которое проходило перед началом официальной части форума, начиная там, с полпятого до шести вечера. Итак, общее. вы можете более детальную информацию подробно увидеть в пресс-релизе, а также в дополнении пресс-релизу, который можно взять вот на входе на столе. Итак, несколько слов о общей статистической информации о самом форуме. Значит, всего на сайте форума зарегистрировалось 2717 человек, которые представляли 207 населенных пунктов. Вы можете увидеть первую десятку, где было наибольшее представительство от тех городов, которые приняли участие в форуме. Как видим, ну, основная масса, естественно, это харьковчане, дальше киевляне, около 100 человек, Днепропетровска, Одесса и Запорожье. То есть мы видим, что форум, можно отметить, имел такой немножко оттенок региональности, в плане, так как лишь лежащие города, мы видим, также были представители. Среди Харьковской области наибольшее количество людей было из Богодухова и 28-22 человека. Значит, если говорить по категориям, то мы видим, что наибольшее количество было представителей общественников, активистов, было около двух человек. Также просто обычных граждан, это около тысячи человек, и предпринимателей и представители бизнеса 744 человек. На, в самом форуме в день проведения его зарегистрировалось больше 2750 человек, мы это посчитали по Количество розданных бейджов, мы их подготовили, это количество, но э, по той информации, что была и то, что мы видели, э, людей было больше, так как э, те, кто опоздал, не, не получил свой бейдж, они также принимали участие в работе форума э, По поводу финансов, то есть наиболее э, наиболее задаваемый всегда вопрос – значит Это связано с финансами. Итак, 2717 человек, которые зарегистрировались на сайте, 367 сделали добровольные взносы. Из них в самом форуме приняло участие из тех, кто сделали взносы, 149 человек. То есть мы видим, что ряд людей внесли пожертвования, но не принимали непосредственно участие. Было всего собрано Почти 300 тысяч гривен, однако два платежа на сумму около 60 тысяч гривен были, вернули их, так как источники значит, их вызывали сомнения, поэтому решение было принято о том, чтобы вернуть эти деньги. Собственно, мы вложились, даже остался небольшой излишек, который будет направлен на другие мероприятия, ну, в частности, я думаю, на форум, который сейчас будет организовываться во Львове. Итак, вот как бы краткая информация статистическая, в целом о самом форуме. Теперь о результатах работы светового кафе. На самом деле этот формат, он носил такой достаточно инновационный характер именно для Харькова, так как проводился в таком быстром режиме мозгового штурма. Та методология, которая использовалась, она была предложена из оргкомитета в Киев, в частности организации Новокраина, которую и модерировал Валерий Пекарь. Надо отметить, что помимо того, что было проведено 18 января, мы э, через неделю также собирались вот в этом помещении, за что хотим поблагодарить э, центр, э, инфоцентр, э, и э, дорабатывали, уже окончательно отрабатывали те вопросы, Вычищали которые вот вы можете видеть в этом файле, который представлен в тех дополнениях. Более детальную информацию о тех идеях и предложениях, которые прозвучали и которые, на наше мнение, имеют перспективу для продвижения дальнейшего, это они представлены на сайте форума. Вы более детально можете о них и знакомиться. На самом деле, ну, Кафе было условно-тематически разбито на шесть тем, они здесь представлены, вы видите. И по каждой теме значит, люди, которые принимали участие, они набрасывали свои идеи и предложения. После обработки мы увидели, что есть две группы вопросов, и мы условно их разбили на две темы. Одна тема – это то, что мы можем уже сделать сейчас, то есть то, что может непосредственно сделать общественность. Каждый гражданин может делать. И второй блок – это вот то, что необходимо системных изменений. В первую очередь, изменений законодательства. То есть мы разбили это в отдельную группу. И в результатах, наиболее самые интересные, которые мы здесь вам раздали, вы можете увидеть вот перечень тех идей и предложений, которые прозвучали на форуме. И которые мы считаем, что у них есть перспектива для их развития. Ну Еще раз Результаты коллективной работы более подробно можно найти на сайте. Там же представлена презентация а, слайдов вот этой работы. Милости просим, заходите, выкачивайте, используйте в своей повседневной работе. Дальше слово передаю Надежде, которая представит принципы и организационную структуру а, Руху за очищением. Всем доброго дня. Рада всех видеть. Дякую, что пришли. И, дякую, что интересуетесь антикоррупционными процессами, на ещё. И, отже, что хочется сказать? После того, как в Харкові пришел, вважайте, третий форум антикоррупционный, рух заучищения почав інтенсивніше крокувати країною, розкрутати свою діяльність. Зараз ці процеси запущені по всій країні. Нам з вами трошечки больше пощастило, чем через те, что у нас прошел форум, и мы уже имеем певне коло организаций, которые брали активную участие, певных заинтересованных людей и так далее. Поэтому мы первые из регионов, кто презентует уже сейчас инициативную группу. Что хочется сказать? Что такое инициативная группа руху за очищение»? и с чем все это повязано. Первый момент. Важно понимать, что инициативная группа работает и весь рух заочищения работает грунтуется на кількох важных принципах. Найперше из них – это принцип открытости. Мы хочемо наголосити, что наша инициативная группа, або РУК за очищення сам по себе, не є то таємним сообществом, або закритою групою. Ми відкриті до приєднання до об'єднання всіх здорових середовищ, які відповідають знов таки мною названным принципам. Далі крокуємо по принципам: принцип взаємної поваги. Ну я думаю, тут пояснювати не треба. Тобто, всередині всі організації, які співпрацюють, мають поважати один одного. Далее мы говорим про принцип коллегиальности, то есть все решения принимаются а, всеми які которые входят а, в инициативную группу и принимаются коллегиально и а, консенсусом. А, Далее, принцип ответственности. А, принцип ответственности мы взяли за основу того, щоб каждая организация, которая долучається, должна брать на себя певну инициативу, певный напрям работы в РУСе, в деятельности руху, и, соответственно, выполнять эту деятельность, да, проводить ее в життя. И, конечно, принцип, про который уже сегодня говорил Михаил, это принцип финансовой прозорости и независимости от олигархических групп. Ну и, как вы видите, этот принцип уже работает на практике, згідно з наших фінансових звітів. Далее мы хотим сказать про том, что участниками коалиции, участниками инициативной группы могут стать все желающие середовища, общественные организации, политические партии, все, кто разделяет принципы руху и, соответственно, разделяет те тези, которые мы прописали в этом манифесте. цей манифест уже подписали семь организаций, как громадських, так и политических. Эти семь организаций – это те, кто активно долучився до процессу деятельности и создания антикоррупционного форума в Харкове. В соответствии, тут стоят подписи голых этих организаций и представителей. И мы сегодня инициировали эти семь организаций синий сюда про с конференцию и далее а, запрошуемо все здоровые сородичи, до співпраці, і хочемо сказати, що зараз а, наша організаційна структура, діяльністьна структура, а, механізми прийняття рішень, а, передачі права голосу і так далі знаходяться в розробці. Ми активно дискутуємо з цього приводу і хочемо сказати, що в найближчий час а, ми зробимо відкриту зустріч а, для громадськості, а, політиків на якій зможемо, можливо, обговорити більше або запросити тих, хто хоче безпосередньо долучитися з певними своїми ініціативами, баченням розвитку і розгортання руху. Вже сейчас, если вы готовы, вже сейчас можно присоединиться к до деятельности инициативной группы. Как это сделать, это также сказано тут в пресс-релизе нашому. На сайте антикоррупционного руху anticor.org.ua есть отдельная вкладочка Присоединяйтесь до руху. Там есть анкета, которую вы заполняете, и мы с вами связываемся. То есть эти данные попадают к нам, и мы можем с вами связаться и, соответственно, запросить и продолжать співпрацювати У меня все. Если будут детали запитання, то далее. А я передаю слово Євгену Лисичкину. Еще раз всем добрый день. Я расскажу немножко о тех первых шагах, которые инициативная группа Харькова и Харьковской области «Руха за очищение» наметила для для ну, ну, так скажем, для развития руха за учищение. Да. Во-первых, для нас, ну, мы имеем такую заинтересованность, чтобы форумы, которые да, прошли уже в Одессе, в Киеве, в Харькове, они были не только национальными, они были также и на региональном уровне. Что мы имеем в виду? Это крупные города области, такие как там Чугуев, Изюм, Лозовая. Вполне, мы считаем, могут принять такие региональные форумы «Руху за очищение», на которых будет много проговорено, намечены пути развития и борьбы с коррупцией в регионе, в Харьковской области. Следующий пункт, который мы наметили для себя, это создание и распространение в достаточно большом тираже доклада «Кернес-коррупция», который был в сжатом варианте представлен 18 числа на форуме антикоррупционном. Также те темы, которые прозвучали на антикоррупционном форуме 18 числа, также планируются по ним доклады, но чуть позже. Следующий момент, который мы проговаривали, и он как бы идет как идея, если позволит достаточное финансирование, это создание печатного СМИ, печатного бюллетня с большим тоже тиражом, рассчитанного на распространение на улицах города. Также уже существует на сегодняшний день в Харькове проект «Благодинись в освите» мы хотим в законном русле. Да, русле все понимают что не только в Харькове это есть проблема по всей Украине как бы незаконная благотворительность в том числе и в, в медицине поэтому то что в народе называется поборами да, да? бытовая коррупция, благоденность в освете и в медицине и в законном русле это те проекты которые также Рукса очищения наметил для себя для развития и та тема которая вызвала достаточно широкую дискуссию уже после достаточно большую дискуссию уже после антикоррупционного форума во время презентации было презентовано кооператив то как получалось по кооперативной схеме земля в городе харькове начиная с 2008 по 2015 год было выделено бесплатно 815 гектаров земли это инициатива харьковского антикоррупционного центра и рухо заочищения поддержана, о отмене тех норм в земельном кодексе и в законе Украины про кооперацию, которые позволяют вообще кооперативам бесплатно получать землю. Так как создание кооператива и потом строительство жилого дома простым украинцам, безусловно, простым харьковчанам, это не по карману. На сегодняшний день есть норма земельного кодекса, которая предполагает получение земли физической особой в тех площадках той площади, которая э, определена закон, законодательством. То, что получают кооперативы, фейковые, так скажем, которые э, являются, по сути, строительными компаниями, но получая бесплатно землю, потом реализовывают э, в домах уже квартиры по рыночной стоимости. Поэтому наша инициатива это отмена кооперативной схемы. Она существует не только в Харькове, она существует по всей Украине. Благодаря ней был разраблен лесопарк в Харькове получая бесплатно землю, потом перепродавались фейковыми кооперативами физическим лицам эта земля, и там сейчас и дом Михаила Добкина, и многих других, так скажем, известных харьковчан. Также из инициатив уже не региональных, да, руха за очищение, а национальных, которые были озвучены на форуме, это сбор, в электронном виде за отставку нынешнего кабинета министров. Вы знаете, что сегодня также произошла громкая отставка по собственному желанию Айвара Абрамовичеса. Кабинет министров Украины, так скажем, перебывает в большом кризисе. Также это отставка Генпрокурора Украины сбор подписей, миллион подписей. И инициирование создания нового состава кабинета министров и генпрокурора, но уже на конкурсной основе. Это первые шаги, так скажем, которые которые ну, мы наметили для себя, инициативная группа «Руха за очищение». Спасибо. Евгений, спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Поднимаем руку, микрофон. чтобы ни у кого вопросов нет, что ли? Да? Тогда заканчиваем. <сум> а, да, пожалуйста. Так, быстро. Капелеевич, организация «Моральная инициатива». Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что сейчас обсуждается вопрос нового кадмина, вот, почему нет такой цели, не поставлено, продвинуть как можно выше? Ну, я бы сказал, инициатора значит, нашего движения вот Михо Сокашвили. Ну, я, я скажу. Да, ну мы же сказали на конкурсной основе создания нового кабинета министров. Если на конкурсной основе Михаил Саакашвили будет соответствовать, соответствовать должности, которую он там будет иметь желание как бы, возглавить или министерство, или премьер-министром стать. То... Я, я додам. Друзья, мы маем понимать, что мы отстояем интересы не певных олигархичных групп, або певных а Там мы не можем... Там применшивать роль uh, пана Сайкошвили uh, в цьому русі, да. Мы не можем применшувати роли там каких-то исторических особенностей, да? политических деятелей. От, але мы говорим о том, что наша задача – зламати систему. Мы зараз, видим, что личности пришли до того же Кабинета Министров, да, тот же Шабрамович. и да, ну, так далее. Пришли тот же Квит, да, якого в принципе, як Министра багато, кто поважає. Приходят люди и уходят, потому да, что, як особистості, вони не справляються с системой, потому что вони поодинокие особистості. И наша зараз задача изменить правила гри. Не под кого конкретного, а змінити их для народа, для того, чтобы э, была справедливость и і... в целом... Пане Дмитро. Добрий да. добрый день, Дмитрий Авсенкин, журнал Аналитика. У меня такой вопрос, он ну, длинный будет немножко. Вот смотрите, то, что вы говорите, все очень хорошо, но вы, как правило, говорите о локальных проблемах в сфере коррупции. И почти ни разу, ну, или очень редко я слышу от, от вас, от ваших коллег о том, что у нас одновременно работают два взаимоисключающих закона. Ну, это часто бывает. По одному закону можно, по второму нельзя. Это поле для коррупции. У нас во многих законах есть такая штука, вот закон говорит то, то, то, то, то, а потом идет, кроме случаев, и перечисляется на 10 страниц исключения из закона. Это тоже поле для коррупции. Почему я редко слышу, чтобы подымалась тема пересмотреть уже существующее законодательство на предмет коррупционной составляющей в тексте хотя бы основополагающих законов, можно бороться с фондами, вот о которых вы говорите, принудительная благотворительность. Но пока закон позволяет или говорит, что вот кроме случая таких-то это можно или это нельзя, оно все равно будет. Вот э, системный подход к пересмотру действующих законов э, предполагается ли и если предполагается, то когда и какими силами, силами каких специалистов. Благодарю. Если вы посмотрите на результаты работы вот мирового кафе, то мы не зря их разбили на два блока, то есть локальные, в основном проекты инициативы и вот системные. То есть некоторые идеи вы там можете увидеть, посмотреть. и я действительно согласен, что большинство проблем, которые у нас возникают с темой коррупции, они связаны с тем, что они заложены в законодательстве. Да? Поэтому одним из направлений, естественно, тоже мы выбраны, в том числе и всеукраинской коалиции, это изменение законодательства, а точнее, может ликвидация даже тех или иных законодательств, законов, которые расширяют функции государства. Ведь если мы понимаем, коррупция там, где есть бюрократия, где чиновник, там, где есть частная сфера, где нет чиновника, там и нет коррупции. Поэтому в, основном, в основу ложится сейчас то, что уже наработано есть в рамках значит, такие, ну, оргкомитета, назовем Киевского, это вот Одесский пакет реформ, который в первую очередь направлен на то, чтобы дать экономическую свободу, то есть убрать государства, из сферы деятельности предпринимателя, там же заложены и причины вот тех коррупционных действий, которые у нас существуют. Со своей стороны мы видим, что вот идеи, которые были освещены в рамках мирового и также имеют развитие, и мы дальше планируем развивать эту тему, развивать эти направления и, возможно, условно говоря, мы подготовим свой харьковский пакет реформ, да, где мы будем конкретно предлагать либо те, отмену тех или иных законодательных нормативных актов навсегда, да, раз и все, либо какие-то предложения, связанные с изменением законодательства, для того, чтобы уменьшить влияние чиновника на те или иные сферы жизнедеятельности человека, в том числе в медицине и в образовании. Я прошу прощения, небольшое уточнение. Вот ваши наработки будут на... Общем сайте антикоррупционного форума Или вы будете их выкладывать как-то Они уже там они уже Нет, там. вот то, что сейчас результаты, они уже там Вы можете заходить так. их выкачивать да. А новые Но вы тоже даже... будете туда выкладывать? Я думаю, что да, потому что mm -hmm. есть смысл Что если эти изменения кас... Они являются национального Как бы уровня да, То есть касаются системных изменений То э, не должны мы ограничиваться Условно говоря, там, харьковским регионом, Пусть с ними знакомиться mm -hmm. и, и в других областях Украина. Елена Львова, Интерфакс Украина. А, господин Саакашвили на форуме а, говорил о том, что начнется в ближайшее время сбор миллиона подписей за изменение правил игры. А, я выходила, но, насколько я слышала, господин Лисичкин тоже говорил об этом сборе миллиона подписей. Скажите, пожалуйста, начался ли сбор подписей? Сколько подписей да. собрано? Как звучит формулировка точно? Под чем люди подписываются? Где можно подписаться? И так далее. Спасибо. Лена, спасибо за вопрос. Значит, сейчас первоочередным стоит розгортание руху по регионам. То есть сейчас я я сказала о том, что Харьков ну, мы быстрее, потому что у нас был форум. Мы сейчас ждем другие регионы, ждем, чтобы они организовали инициативные группы. Потому что, скорее всего, сбор подписей мы планируем не только электронный, но и живой. Для того, чтобы собрать живое, соответственно, нужны активисты на местах. А вот После того, как будут собраны инициативные группы, они в ближайшую неделю будут, скорее всего, сформированы. До конца, ну вот, до конца недели я знаю, что процесс уже по многим регионам идет установочный. И а, также планируется большой тур по стране как бы с, со спикерами, э, и мы планируем по Харьковщине отдельно в областные центры заехать, соответственно, в э, как бы, да, в, в города областного значения, соответственно, мы хотим там презентовать рух и будем там же собирать подпись. То есть формулировки пока нет. Формулировки, да, формулировки на данный момент нет. Андрей Кочаненко, справочный Варта. Питання очень простое. Чи было уже место каким ну, внутрішнім конфліктом у в тому що что ходили чутки, что одна громадская організація де-факто уже була отстранена від от деятельности руху. Кто ответит? Миша? Я могу ответить. Ти? Ну, Ну, слухи на то, а не слухи, чтобы... Как бы проверять, перепроверять. Мы открытая абсолютно инициативная группа, как уже сказали. Кто разделяет те принципы, которые Надежда озвучила, пожалуйста, вход открыт. И у вас есть инициативная Нет, никого специально искусственно не отстраняли. Вси организаций из инициативной группы, тут не подписи, это инициаторы процесса, активные участники организационных вопросов форума подготовки, соответственно это только початок работы смотрите я как бы немножко два слова добавлю о том что вокруг идут разговоры там и так далее но из той ситуации что внутри я для себя вижу ситуация следующая Значит, нужно понимать что это объединение общественно-политическое туда входят общественные организации политические для меня например такой формат коалиционный он впервые поэтому мне и самому как бы интересно, я вижу уже первые проблемы, там, где возникают при общении, это то, что есть политические вопросы, а есть вопросы, которые необходимо вот, заниматься общественной организацией, они не хотят политизировать эту ситуацию. Иногда многие это воспринимают достаточно ну, как бы близко к сердцу, либо они смотрят на то, что вот я считаю, что необходимо так, поэтому давайте делать так. Я вижу, что ну, на данном формате, как бы, после прошествия форума, как бы, этот процесс идет, он идет с притиркой, да, возникают какие-то локальные конфликты, но они не несут такой вот особой проблемы и не выносятся это. Я не считаю, что эти проблемы какие-то важные и необходимо их вообще обсуждать. Вот. Надо отметить, что ОРГ-комитет в Киеве, когда проводился форум в Киеве, там тоже сначала изначально было много организаций, представители все ходили, все били себя в грудь о том, что они принимают участие. Но по прошествию форума, по прошествию времени, когда выяснилось, что организация взяла на себя определенные обязательства, просто их не выполнила, ну что можно сделать? Ну, не выполнил человек и больше не приходит. Возможно, вы это имеете в виду? Там. Да. Уточнение, дополнение. Уточнение или дополнение к этому вопросу? Вчера и позавчера в Фейсбуке развернулась публичная полемика между Ассоциацией частных работодателей с одной да, стороны и господином Булохом и Черняком с другой стороны. Насколько да, это серьезный конфликт, да, насколько он может повлиять на работу вообще движения за очищение? Спасибо, Лена. Представитель да. антикоррупционного центра. Как раз ассоциация частных да. работодателей была тоже в числе организаторов, инициаторов, координаторов. А, они здесь есть и в подписантах манифеста. Да, этот вопрос обсуждался в середине оргкомитета, а Женя скажет мнение центра. По этому так как среди подписантов Ассоциация есть, есть Харьковский антикоррупционный центр, значит конфликт, так скажем, вполне решаем. Даже тут нет конфликта какого-то ни было. Тут была разная интерпретация двумя организациями. То, что сказано было на форуме 18 числа. Было так скажем, мотивировочная часть решения суда была результативная. Кто-то захотел увидеть только результативную часть решения суда, кто-то захотел увидеть полностью решение суда. Харьковский антикоррупционный центр во время выступления да, со-координаторы Игорь Черняк и Дмитрий Булах никого не обвиняли. Там было э, лишь э, сказано о том, что существует в городе Харькове кооперативная схема и кто получал э, землю по ней. На, так скажем, те люди, которые были на слайде, это люди наиболее известные. Это не значит, что это люди, которые там подчиняются кернису или из ближнего окружения. Поэтому тут как бы какого-то конфликта даже и близкого не может быть. Он на момент в докладе 18 числа там не прозвучало о том, что Михаил Гагаркин был чиновником на момент получения кооператива бесплатное пользование двух гектаров в лесопарке. Там было сказано о том, что просто чиновники бывшие нынешние пользовались данной схемой. Ну, друзья, самое главное, что мы можем находить общий язык, и здесь эти две организации являются подписантами манифеста, то есть работа продолжается, мы понимаем, то есть мы понимаем, над чем нужно работать, скажем так, дальше. Я бы тоже, Лен, ну, сделала, внесла бы маленькую добавку, потому что среди подписантов есть Харьковская иллюстрационная палата, которая тоже является, в общем-то, косвенно участником этого спора. И я хочу подтвердить, что действительно у нас нет разногласий, мы умеем находить общий язык, это не помешает нам сотрудничать и работать дальше, а ну, по сути, то дело, ну, тот конфликт, то, что является конфликтом по сути, это точно будет рассматриваться вообще, не, не влияя на общую работу в Рухе. Резан Светлана, Харьковская общественная иллюстрационная палата. Коллеги, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Последний от меня. Можно? Вот у меня было. Я был дома, болел гриппом, не мог попасть, я а очень хотел. Я смотрел стрим, и вот у меня было ощущение, что это такая гигантская избирательная кампания. Как вы, ваши впечатления вот, по поводу моих слов? Что скажете? А, Миша? Ну я выскажу свое мнение. На самом деле люди, которые, то есть, почему, допустим, ну, условно говоря, наша либеральная инициатива присоединилась, вот Боргкомитет вошел по организации форума. На самом деле, если мы касаемся политической стороны, то давайте быть объективными. То есть Акашвили является как бы таким локомотивом этого всего движения. И я для себя вижу, и мы как бы наши. Ну, ребята из либеральной инициативы, что это единственный как бы, наш шанс зацепиться за окно реформ, точнее продолжить их реформы, точнее, точнее начать те системные реформы, которые у нас, к сожалению, так и не было. Мы видим, что последние два года главным вот препятствием этим проведением даже каких-то хоть локальных косметических реформ является коррупция, причем во всех сферах, там, где у нас участвуют, там, принимают решения чиновники, бюрократы и так далее. Поэтому, соответственно, мы пришли сюда, соответственно, здесь логично да, присутствуют политические организации. Которые каждый преследует там свои какие-то интересы Надо понять, что вот все вот те конфликты, которые там внутренние, они на самом деле решаемы Но основное это то, что есть политические организации, есть общественные организации Михаил, Обще... простите, я уточню, да. избирательная кампания не всех, а конкретно одного человека а... ну, вот... Да, я думаю, что вопрос, вопрос о том, что это, несмотря на то, что многие, кто участвует в оргкомитете в Киеве там, Заявляют о том, что вот они видят там, создание новой политической партии, это их видение личное, то есть они для себя задачи, которые там, ну, при общении с Саакашвили, он не ставит этой цели создание политической силы, это нужно понимать, то есть лично он, да? а каждый, кто входит в эту коалицию, либо о политике, они видят по-своему. Вот, например, Надя может рассказать, что... э, нет, как видят демальянс. Просто в твиттере уже пішли такие чутки, значит, там, кто-то опубликовал твит, э, нібито его в Киеве на улице зупинили и начали питати ну, соцопитывания, там, згідно их политических подобаний. И десь близко там в питаниях стояло прізвище Са Саакашвили и лидера демальянсу Василя Гацька. И, значит, пошли чутки, что Саакашвилл разглядывает эмальянс, как силу, с какой, там, и так далее, и тому Ну, я скажу, что, снова-таки, это чутки, вот, абсолютно. А, ситуация такая, что, если вы проанализируете все, что говорят спикеры, разные, да, те, кто долучается до на форума, они иногда говорят реально разные вещи. Тобто, то есть кто-то бачит да, кто -то, так, кто-то так, то есть они говорят свои бачки. Единственное, в чому все згодні, это в, в том, что нужно что-то менять, вот да, так И на мой взгляд, даже почему я пошла в политику, через то, что единственный механизм изменений, это реально владні повноваження. Если у тебя нет властных полноважений, мы можем под стенами Верховной Ради стоять и протестировать, но мы ничего не изменим. И выходит, что, конечно, чтобы певні ініціативи вони будуть набувати Ну знов таки політична ініціатива змінна уряду якщо рух ініціює там змін уряду політична ініціатива це суда а вже приймати участь в выборах, ну, такої задачі на зараз не стоїть абсолютно не стоїть і не розглядається я скажу честно как як Демальянс, если выборы будут в этом году, то, конечно, партия будет принимать в нем участь. Створить Михаил Саакашвили свою партию, но ну это питати спросить у него. Мы, как участники сейчас руху, ми реально рассматриваем цей рух как общественно-политический, виключно общественно громадсько как І политический и ставим конкретные задачи. Политические задачи, среди этих задач, тоже есть. И це правильно, на мой взгляд через то, что политическая система, влада потребует снова перезавантажения, потому что то было так, пожертвовали, а не перезавантажили. Понятно. И последний у меня родился, пока вы говорили. Я просто, опять же, вот смотрел стрим и помню, что очень сильный, хороший был блог, интересный, Харьковский. Он был потом. И, как я смог увидеть, значительная часть людей из зала ушла. Как Вы объясняете, почему, почему так случилось? Да, а, Ну, опять же, для того, чтобы почему так было построено, значит, нужно понять логику, которая закладывалась в организацию форума. А логика была следующая, и мы как бы, об этом говорили еще раньше, что Харьков является продолжением форума киевского, на котором было заявлено о э, создании, да, если опять же в конце там был зачитан, я не помню, меморандум или манифест о том, что объединяет, то есть формируют. Харьковский форум рассматривался уже как презентация направлений деятельности этого э, движения. А, соответственно, ну, он как бы строился из логики следующей, дать возможность первой панели выступить ну таким вот лидером мнения да, всеукраинского уровня, так сказать, зарядить публику. Затем презентовать само движение, то, что э, было э, осуществлено. Ну и третий блок, логично, был, конечно, Харьковский. Вот, поэтому тут нет никаких-то... Э, ну, вот таким образом строилась, как бы, эта панель, условно говоря, панель презентации форума. А до форума была, например, работа в группах, которая, кстати, в Киеве была после основных пленарных выступлений. Спасибо. Спасибо большое участникам, спасибо за то, что вы рассказали, и будем следить за развитием событий.